Приветствую вас на своем ММПанкфок канале. Сегодня я вам хочу представить анимацию "Ужасный подарок на Хэллоуин". А -а -а, автор ты что пиндос, праздники празднуешь? Ко -ко -ко -ко -ко -ко -ко -ко. На самом деле мой день рождения это день рождения того чела, который типа вам так всем нравится, а это как раз-таки день всех святых опять же вы скажете эта история похожа на ложь ведь не мог человек с внешностью французского герцога попасть в неприятную ситуацию с красивыми бед не случается вообще-то во- первых спасибо мне очень приятно такое слышать а во вторых я тогда совсем иначе выглядел без лишних слов начинаем эта история произошла в моем детстве я тогда еще жил с с сестрой котами, родителями домашними цветами, и бабушкой и мамами. Йоп, спасибо, спасибо, мне очень приятно, ребят. У нас была двухспальная кровать с очень странной пространственной геометрией. Один раз моя сестра, которая спала снизу, обоссалась так, э, что попала на меня, который спал сверху. Я решил ей отомстить, но лишь усугубил свое и без того ужасное положение. Сейчас история не об этом. Лежим мы перед сном, и она спрашивает, а что ты хочешь на день рождения? Я говорю, костюм чувака из заводного апельсина, конечно же. Блин, они реально такие крутые, просто вау. Мне их стиль очень нравится. Ну и она говорит, окей. Наступает день моего рождения, я встаю. Иду на кухню и вижу просто огромный торт, коробку какую-то упакованную там и записку к ней, просто офигел. В записке всякая фигня, по типу «Здра, сын, ешь торт, открывай подарок, мы ушли, давай не болей, это». ну ладно, ваш. Я открываю коробку и не сразу понимаю, что там находится. То есть я подумал опять носки, футболки, но нет, там был какой-то парик, корсет, чулки, трусы, плащ, шляпа и волшебная палочка. Ну я офигел, конечно. Какой-то зеленый костюм ведьмы, ну так-то красивый, подумал я, и думаю, ладно, надену. И вот надел, стою, такая себе пожилая Сабрина... И есть торт не могу, корсет весь жир сдавил на животе, но в целом ситуация довольно неплохая. И тут случается то, чего вообще никто не ожидал. Торт взрывается, оттуда вся моя семья и пранк-шоу со съемочной группой, операторы, там монтажеры, все сидели в торте, они выпрыгивают и орут, типа, это пранк, ха короче, я офигел и со стыда хватаю метлу. И выпрыгиваю в окно. Просто улетаю. Это Если ты еще раз наверх посмотришь, мы расстаемся, понял? Да там ведь. Да я вижу, там летит ведь ведьма. Но ты не понимаешь, чего это я не понимаю? это не ведьма это ведьма о приветствую вас дамы и господа ну, и все остальные я предугадываю вашу реакцию скажите это какой это какой-то невероятный бред, просто чушь, фантасмагория, абсурд, химера. Ну, я, в принципе, не знаю, какой у вас словарный запас, ну, да не важно. Я, в общем-то, не буду опровергать все эти ваши утверждения, то есть думайте как хотите. Просто покажу вам небольшую вещь, то есть вот это, это количество кадров, которые мне пришлось нарисовать для этого видео. Вот это. Это, в общем, проект ролика. То есть этого. Потом отдельная важная работа. Это отдельно прописанные дорожки звука. То есть где-то включались барабаны, вы могли слышать, где-то бас-гитара. Ну, в общем. Вот это. Также звук отдельно записывался, с, не с первого дубля. Кстати, это тоже не с первого дубля пишется свет, опять же, ну, ах да, песня финальная, она тоже отдельно записывалась, то есть с отдельными эффектами. ну, если она плохо получилась, то это ничего не меняет, все равно в нее вложена, вложена работа определенная. а теперь подумайте, стал бы человек, который совершенно не страдает от депрессии ценит каждую минуту своей насыщенной событиями и интересной жизни то есть наполненные вечеринками там девушками мальчик ну в общем наполненные э, людьми то есть событиями приключениями вот разве человек который так ценит жизнь стал бы три дня своей драгоценной жизни тратить, на видео про кросс-дрессинг и мочу. То есть я думаю, что ответ сам напрашивается. Ладно. Я люблю бутерброды с колбасой и апельсиновый сок. А это конец ролика.